История. В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. Ну и в этом видео хочу разобраться главным бой основного карта турнира в легкой весовой категории между Дамиром Исмагуловым и, и а, Гура Гуравом Кутателадзе. Дамир Исмагулов, 31-летний боец из России, это боец казахского происхождения, провел профессионал 24 боя, 23 из которых одержал победы. Ну, один проигрыш за 24 боя, это довольно-таки серьезный показатель. Ну, Дамир выходит из армейского рукопашного боя, где имеет звание мастера спорта. Поэтому основной упор в бою делает все-таки на ударную технику. Может он, в принципе, и побороться, но в этом аспекте, конечно, есть куда расти, над чем работать. Кстати, можно добавить, что и Исмоглов не стоит на месте, от боя к все-таки прогрессирует своих навыках, что в борьбе, что в стойке имеет и смогу хороший держак, отличную выносливость держит в своих боях достаточно высокий темп отлично работает на дистанции имеет нокаутирующий удар, но Дамир не стремится закончить бой досрочно больше работает на урон разбивая своего оппонента Пришел он в UFC, будучи, будучи чемпионом в легковесовой категории в российском промоушене М1. Это достаточно известный промоушен на территории СНГ. Есть у него в в послужном списке довольно неплохая позиция, как в М1, так и в UC. Ну, в UC тот же Юль Альварес, Тиаго Мойзес, Рафаэль Альвис который победил мир решением судей. Кстати, до прихода в UC смогу частенько свои бои заканчивал досрочно, но в данном промоушене идет на серии четырех побед именно решением судей. На данный бой он выходит, кстати, после а, годового простоя. Его оппонент Гурам Кутеталадзе, 30-летний боец из Грузии, Провел он в профессионалах 14 боев, 12 из которых одержал победы. Является он выходцем из кикбоксинга а, и достаточно хорошим ударником. Ну, на первый взгляд, 14 боев ММА достаточно мало. Но так как он выходит из кикбоксинга, то как раз таки в этом видео спорта он провел около 100 боев, что ну, и довольно-таки успешно он и проводил. А, старается проводить свои бои, а, и, учитывая. Свой бэкграунд он в стойке, где ведет достаточно агрессивный стиль боя, обладает разнообразным стилем нанесения ударов. Есть у него проблемы в борьбе и партере, но на бумаге имеет неплохую защиту от тейкдаунов. Не скажу, что он может похвастаться топовой позицией. UFC провел он всего лишь один бой, который победил раздельным решением судей, но соперником у него был... Матеуш Геврот, который является крепким середняком легкого веса и на данный момент уже входит в топ-15 дивизиона, находясь на 12-й строчке таблицы. Но почему Урам выиграл его, но не находится в, в, в топ-15 той же, потому что а, у Грамма простой полтора года, а вот его э, бывший оппонент э, провел три успешных боя и уже находится на 12-й строчке. На данный поединок э, Конечно, он выходит после простой полтора года. Гурам имеется в виду. Вот. Поэтому, получается, один боец выходит на, про на после простой год, и второй боец на про после простой полтора года. Ну, в, антропометри в антропометрии преимущество в размахе рук на 5 сантиметров будет на стороне Смогулова, что достаточно весовый аргумент, учитывая, что бой будет проходить, вероятнее всего, на дальней дистанции, но что в стойке он в основном будет проходить, это понятно. Функциональная подготовка как у одного бойца, так и у другого находится на достаточно высоком уровне. Но Думаю, со стороны Смогулова это будет очередной тактический поединок, в котором он не будет рисковать, будет стараться работать на дальней дистанции, перестреливая оппонента, будет уходить от ближних заруб, которые Гурам все-таки будет навязывать, понимая свое преимущество в клинче, что он там больше арсенала ударов будет и колени и локти, скорее всего Дамир все-таки будет искать возможности переводов в партер, потому что россиянин выглядит более опытно по сравнению с оппонентом вот, в этом аспекте боя да, Кутателадзе будет агрессировать в бою вероятнее всего работать первым номером, но я думаю, что Дамир сможет нивелировать это, эту агрессию за счет хорошей защиты, которая позволяет ему не пропускать а, много ударов в поединках на данный момент букмерки, букмекер не выкатил расширенную линию кэфов на бой. Но я думаю присмотреться к полному бою или победе до мира решением. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно в субботу варианты ставок на бой. Ну, и выложу на этот бой, когда увижу расширенные коэффициенты. Вот. Ну, вот так. Подписывайтесь на... Телеграм-канал, чтобы не пропустить пост в субботу, где я выложу ставки на бои, естественно. А также подписывайтесь на YouTube-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кстати. Интересно почитать, что вы думаете по этому бою. Все, давайте пока, до следующего видео.